Нам предложили в колледже, и мы выбрали этот отель. Четыре звезды, красиво, на набережной и красиво. Студенты у вас очень интересные, немного были стеснительны в самом начале. Даже если это практикант, он должен знать все азы. То есть для нас это очень важно, потому что мы не хотим терять сервис. Это для нас самое важное качество. То есть их обучили мировым стандартам, которым мы придерживаемся. В основном много стандартов уборки. Куда смотрят подушки, да. в каком порядке должны быть расположены шампуни, мыло, шапочка для душа, в ванной в комнате. Мы учим не просто так, чтобы практиканты прошли практику для галочки, а именно, чтобы эта учеба им дала полезное. То есть вот с одним практикантом мы заключили срочный договор, и он у нас уже получает заработную плату.